Добрый день, подошел час икс, человек у нас приехал, зовут Ренат, ну я уже представлял, сегодня у нас первый такой, так скажем, ознакомительный день, вот хотелось бы поговорить с Ренатом, то есть его видение, задать некоторые вопросы, ну и вообще пообщаться, то есть сейчас смотрим, ходим, скажем, вводим человека в курс, дело печного, что это такое, с чем. Это едятся, -то, то есть это уже с добавлением вяжущих, то есть типа цемента, там еще чего-то. То есть то, что можно делать как на трубе, так и в сырых зонах, где бани, uh -huh. где порталы, там, то есть она, они не боятся воды. Если он где-то на угол встает, на боковую, раствор uh -huh. будет наноситься, соответственно, тоже это смывает, чтобы чистый был. Uh -huh. Потому что максимум, что ты можешь положить, это вот, да, yeah. выше это уже это будет неудобно делать. Соответственно, делаются уже леса вокруг печи. Ренат, откуда приехал? Чем раньше занимался до курсов? И почему захотел обучиться? Приехал я из Байкальского края, с города Хилок, Небольшой городок у нас. Раньше никогда не сталкивался вообще с производством печей. Ну, может быть, когда-то, как помощник, не более того. Но uh -huh. непосредственно, чтобы класс самому нет, никогда не делал. Учиться приехал, ну, для того, чтобы ну, познать это ремесло, да что в дальнейшем оно мне как-то помогло и себя обеспечить, и как хобби, как увлеченины, наверное. На да, Чем раньше занимался? То какой есть опыт именно, может, строительство? А как как вот фермерское хозяйство. Через... Ну, ну, то есть, такой трудяга, как бы это, знаешь, что такое ну, трудиться, ну, работать. Можно, да, можно так сказать. Потому что печное дело, оно сразу могу сказать, оно тяжелое. То есть, как бы это, здесь без лукавства, то есть, ну, надо где-то пахать давай, угу. чтобы что-то заработать. У нас в условиях конкурса было прописано, что курсы должны помочь человеку реализовать себя. Почему ты уверен, что профессия «Печник» может стать делом твоей жизни? Я не могу, ну, я не могу правда, сказать, то, что она может быть делом моей жизни станет. Во-первых, ну, в первую очередь, вообще, обозначь, что это, как это все работает, как это все устроено. Возможно, оно действительно будет моим, ну, моей профессией в дальнейшем, на всю жизнь останется. Да и, в принципе, спокойная как спокойное такое занятие, без лишних нервов, так скажем. Ну да, то есть, скорее всего, оно так и есть, когда ты погружаешься в работу, и это будет... Ну дай Бог, чтобы оно именно стало профессией, то есть я бы хотел, чтобы оно стало твоей профессией, потому что, ну, вижу, что парень, не знаю почему, то вчера уже говорил, деревня, поселок, ты ж город, но она как бы глубинка немного, да, Да-да-да. Да, да. То глубинка. есть, и, как правило, в таких, ну, в небольших городках не хватает этой профессии. Да. И работы не хватает, достойной, да. так скажем, для молодого человека, который хотел бы обеспечить семью, себя там, зарабатывать. Угу. А как раз в этом, ну, прямо потенциал. И она, ну, еще в другом, она тебя не ограничивает в твоем городе. Угу. То есть это тоже такое, так скажем, ну, небольшое раскрытие всего, что ты можешь со своим опытом переехать в другой город и, и там как правило тоже дефицит таких да. таких людей, которые могут что-то делать именно печное там с отоплением, с каминами, там с барбекю, то есть здесь расширяется диапазон работы, а когда ты выйдешь еще на уровень там супер специалиста, ты можешь там ну, грубо, там, стоп топ-10, там, 20 вообще по России быть. Но угу. здесь главное, говорю, не зашориваться, а именно смотреть в будущее. Какой образ у тебя сложился о профессии печник? Это что-то творческое или больше инженерное? Да тут, наверное, в совокупность многих факторов. И инженерное, и творческое, непосредственно, ну, само собой. И то, и другое начало, я думаю, присутствует. Угу. Ну, и как искусство. В том числе. Но должно да, проекты разные, но пересекается. Ну, главное зажечь искру, ага. чтобы глаза горели. Как ты думаешь, печник это очень трудоемкая профессия? Насколько легко тебе будет влиться в работу? Ну, думаю, не сильно, наверное, трудоемкая. Но опять-таки, это все зависит от того, когда я сам уже столкнусь непосредственно. Ну, и думаю, справлюсь. Думаю, не составит труда. Uh -huh. Но ну, я думаю, все пожелаем Ренату успехов Спасибо. в учебе. То есть сейчас у нас запускается этот весь процесс, и будет все у нас сниматься, и потом тот же итог общий мы подведем уже через месяц и посмотрим, как Ренат изменился, то есть каким стал специалистом и как это будет все выглядеть.